Пожалуйста, ребята, пожалуйста, скины есть. Ух ты, а вот это, вот это интересно. Ну вот, ладно, 200 долларов, спасибо. Давай попробуем три раза сейчас. Ставим 1000 баксов. Ну что, ребят, всем привет, мы на CSGO API и сегодня мы будем фигачить на минах. Кстати говоря, еще раз всех с наступающим новым 2023 годом. В общем, на Балике 1400 долларов. В прошлом ролике мы играли на Крэше, и вот сегодня я хочу прямо подолбить мины, потому что это в принципе один из моих любимых режимов. Не только на Апи, да на любом сайте. Поэтому будем стараться что-то отсюда вытаскивать. Сразу заходим в магазин скинов. Мне вот знаешь, что интересно, какой тут самый дорогой скин. Давай посмотрим. Так, есть скины от 1000 долларов. А если скины, допустим, от 1500? Да, смотри, 1500 есть. От а 2000 я так понимаю, что есть. Так, от 2500 баксов скинов уже нет. Короче, предельная стоимость скинов, которые тут есть, 2, ну где-то 200, наверное. А, даже не 200, а 2000 долларов получается. Да, вот самое дорогое. Это X-Ray, Медуза, Кихабара, Драгон Лора. К сожалению, нет. Драгон Лор вообще в последнее время я заметил, что это огромнейшая редкость. Так, ну у нас 1400 баксов. Я предлагаю сейчас накупить скинов по 100 долларов. Так, купить. Один. А, мы купили за 1000. Ой, продать. Это нам не надо стоить. Я что-то затупил. 100 долларов. О, уже другое дело. Так, и набираем скинов на 1300. Ну, там еще у нас деньги на балике останутся. Пожалуйста. Пожалуйста, ребята, пожалуйста. Скины есть. Напомню, что ссылка на будет находиться в прикрепе. Там же будут все возможные бонусы. Постараюсь у админов выбить для вас промо на халявный баланс. То есть, можете делать все то же самое, что я сегодня ставить на мины, на роллы, на крэши. Только не внося денег, потому что, надеюсь, будет халява. В общем, переходите по ссылочке и вводите промик. Может, там какой-то халявный баланс упадет. Постараюсь договориться, чтобы сделали по красоте. Ну и что, поехали. Сумма ставки, так, а, можно балансом, давай-ка сразу тогда лучше зафигачим балансом, у нас 94 бакса есть, мы их сюда ставим, играть, где можно выбрать количество мин или, или, или как, а, вот 2, так, это две мины, давай поставим 3, это тоже не интересно 4, вот 4 уже по поприкольнее, и, кстати, так, плоскогубцы, это хорошо, мы можем забрать уже плюс 6 баксов. М -м -м, блин, а вот это уже интересно, а вот это уже сувенирка дримхаковская пошла Так, хорошо, М-ка рассвет, ништяк, Что у нас еще можно забрать? Давай-ка мы заберем 154, блин, ну на 4 минах играть прикольно Ну и как говорится, пожалуйста, ребят, в принципе сделали, 150 мы оставим, давай дальше сотка Блин, 4 мины, это в принципе сейф. поехали, попробуем Блять, оно неплохо делается Блин, ну слушай, 4 мина хорошо идет И x2 сделать не проблема То есть для этого нужно долбануть 4, 4 раза правильно Вот x2, x5 А, подожди, x5, точнее 5 раз выбрали, выбрали плоскогубцы и, В принципе, сейчас мы в плюсах, бля А если поставить 5 мин? Давай попробуем Но здесь уже иксы поинтереснее будут Я постоянно буду прокликивать один квадрат Потому что, ну, не мне вам объяснять, что нет смысла, какую ячейку ты выберешь у нас, кстати, уже... Ух ты! А вот это, вот это интересно. Вот это интересно, не зря рискуем. По итогу, что мы имеем? Сейчас посмотрим. 1700 баксов. Было 1400. Ну, солидно. Вообще солидно. Ладно, 5 пока мин мы с тобой оставляем. Блин, ну очково дальше. То есть, смотри, вот X, Ну, давай попробуем. Блять, ну, мог X2 забрать, ладно, едем дальше Блин, ну, надо, надо останавливаться на этих минах вовремя Потому что Азарт здесь берет свое похлеще, чем в кейсах Но хочу я, так, хорошо, хочу я прожать пятый раз И это, статрек сувенирный Дигл Пищаль с Cabblestone коллекция, которая с каждым днем сейчас растет в цене, просто как не в себя. Наши инвестиции потихонечку, блин, сгорают. И мне это вообще не нравится. Еще и скины-то нифига не дешевые. И того у нас остается. Блин, а у нас остается столько же, сколько и было в начале этого ролика. Мне это вообще не нравится. Поэтому давай будем. Блять, ну что такое-то? Ну это вообще, ну блин, это очень сложно, ребят. Блин, ну это очень сложно. Вы сейчас эти, блин, это очень сложно будете слышать Наверное, в течение всего ролика Да ёпты, что такое? Четыре прокликиваются хорошо Меня хоть, меня, блин, пропирает на пять Ну что такое-то, блядь а, ладно, давай-ка мы все вот это дело продадим. Надо что-то разменять поменьше. Магазин скинов, инвентарь. Давай-ка мы купим по 50, допустим, долларов. Я хочу жестко прям эти мины попробивать, а по 100 долларов эта лотерея закончится очень-очень быстро. Мины это очень азартная тема, это очень азарт. То есть ты а, уже видишь, да, что X2 твое, но ты идешь дальше просто потому что, думаешь, а сейчас заберу. Так, X6, посмотрим, в принципе, что можно попробивать. X7. Так, а мы на что играем, 7 мин сейчас есть 3 раза, ёпты, а вот тут поинтересней Ну слушай, 7 мин это норм Это, это норм, это, конечно, нифига не легко Но 3 раза это x3 Слушай, вообще неплохо А если мы попробуем 4 раза Вот сейчас цель пробить эти мины, короче, 4 раза хочу Вот 4 раза хочу пробить Там же, где были мины, по этим следам мы идем Нужно пробить 4 раза 5 раз от x5 Подожди, раз, два, три, четыре, да, это это X, это даже X шесть будет, но это жестко. Ладно, давай по до да ёлки-палки, но это вот это уже пошло сложно. Окей, мины были с дедаёлпты, ну блин, почему так тяжело? Я же не собираюсь идти до X сто, ну типа нам нужно хотя бы X шесть попробовать поймать. Блять, ну это тяжело, ну серьезно. Ну, вот поначалу хорошо все так пошло и типа, ну вот ладно, двести долларов, спасибо. Так, а давай будем. Клацать туда, где мины были, я четыре раза Хочу пробить, боже, уже начинает Гореть жопа немного, ну ладно В принципе, это нормальная тема, когда мины Себя так ведут, а они себя так ведут Всегда 137 баксов, все-таки заберу Немного поцеливлюсь, ибо деньги-то имеют Свойство заканчиваться, блин, что мы имеем Ну, нас поимели пока что, нас офигенно Поимели, потому что минус деньги Мне это не нравится, а если мы сейчас Сделаем вот так, вот так и вот так Это 153 доллара и попадем На 200 баксов, 284 Заберем, хорошо, давай попробуем Попробуем три раза сейчас. Слушай, ну получается. Мне это вот, это мне уже нравится. Так, там же, ну, окей. Что по итогу у нас остается? У нас остается 1100 долларов. Ну что, давай работать с тем материалом, который мы имеем. Но ну, это страшно. А если три мины? Но, блин, это прям дрочно. Окей, если в Крэш заходить, здесь очень высокие иксы. То есть прикол Апа в том, что есть офигенная разница между другими сайтами-аналогами. То есть... Если для меня самый сейвовый коэффициент везде был 1,2, то здесь по-другому, потому что тут заходят вот такие лютейшие коэффициенты. 95, 11, 17, это происходит все часто. Но, соответственно, для баланса заходит и единицы часто. То есть, ну, крэш, это здесь лично не мое, потому что очень часто единички. Но также, если вы любите ловить x100, ну, пожалуйста, пожалуйста, ребята. Так, что мы делаем? Ну, давай попробуем, короче, реально работать с этим материалом. Я ставлю 5 мин. Конечно, на 7 было интересно, но... Так, 161. Мы поставили, но это мало, блядь. Ну, ладно. Будем пробовать. Блин, ну это очень сложно. 303 бакса забираем. Хоть что-то, потому что сливать тоже много не надо. Сливать, конечно, много мозгов не надо, но и не хочется этого делать. Так, раз... 302... А мы поставили. А, неплохо. Что по итогу на балансе? 1100 долларов. Так, все-таки еще раз продаем. Можно улучшить выбранное там было. Наверное, это сделать ставку, я так думаю. Так, еще раз. 100 долларов. Давай все по кругу. Так, выбираем 100-долларовые скины. И сейчас я хочу все-таки рискнуть, потому что надо как-то поднимать деньги. 188 долларов. А ставим опять 7 мин и погнали. Сейчас 188 ставка, которая, блядь, не заходит. Ну ладно. 7 мин, короче, будем пробовать. Я хочу посмотреть вообще, как Ап может выдать именно на вот таких ставках. x 4 Учитывая то, что ставка была 100 ваксов, это супер офигенно. Давай пойдем по... Слушай, а вот сейчас офигенно пошло Ну реально, ну вот сейчас, ну круто же Можно так всегда, ладно, понял Давай дальше, ладно, понял Нам нужно каждый раз как минимум делать 4 хода, потому что 3 Ну я вот здесь хотел, и хорошо, что Не стал, что-то меня подтолкнуло забрать Что у нас с балансом сейчас 1500 долларов, мы вышли в плюса Это радует, определенно И в принципе, да блин, неплохо Ну окей, было конечно 1700, но Заканчивать ролик тремя минутами я особо не хотел поэтому а мы собственно фигачим дальше у нас э, заканчиваются скины но проверить сколько можно максимально поймать надо определенно нужно поэтому мы будем фигачить до конца и кстати уже вышли в 1500 баксов плюс 100 долларов но это вообще немного относительно того что ставки то у нас большие ладно вот это хорошо, вот это охуенно. Так, вот это прям нормально зашло. Смотри, вот сейчас уже итог офигенный. То есть, еще чуть-чуть и будет x2. Хочется мне вот эти перчатки поставить. Это будет офигительное завершение ролика. Напомню, да, что ссылка на проект в прикрепе будет. Там вся халя. В общем, ставим 1000 баксов. Даже один. Ну ладно, давай. <свёртый> давай закончим ролик. Такими маневрами. В общем, ребят, получилось максимум дойти до 2000 долларов. Я реально сегодня хотел попробовать пожестить, но вот как получилось. Собственно, на этом все. Переходите на app нажимайте ввести промокод и ловите халяву от человека Ребят, реально хотел пожестить. Ну вот, что получилось. Еще раз всем огромное спасибо за просмотр и поддержку. Всех с наступающим праздником. Это был человек До новых встреч. Пока.